Графика. Импорт графики. Открываем папку. Выбираем картинку. Открываем. Задаем размеры. Например, 60 мм по высоте. Enter. Клавиша 0. Щелкаем в стороне. Выбираем строчку. По внешнему краю. Строчку выполняем начало левой клавишей мышки, то есть угловые точки, правой кривые. И в конце левой клавишей прямая точка. Клавиша Enter. Продолжаем выполнение строчки. Один укол, второй, третий. Клавиша Enter. Продолжаем. Делаем один укол, левой клавишей мышки правой, по внешнему краю, клавиша Enter. Выбираем все построенные элементы строчкой и нажимаем значок плетеный шов. Теперь каждому элементу задаем свои настройки. Для этого щелкаем в стороне, выбираем первый элемент. Задаем плотность, например, с 2,5. Изменяем длину хорды, пока форма построенного элемента не будет примерно соответствовать рисунку. Если стежков больше не видно, то, возможно, в объемном виде они просто не отражаются. Для нашего примера это не особенно важно, поэтому сначала мы постараемся показать эти стежки, отжав клавишу автоскачок. Если не получится, отключим объемный просмотр. В данном случае у нас получилось. Приближаем. Чтобы у нас форма соответствовала, подбираем более точную хорду. А чтобы еще точнее соответствовало, нажмем клавишу H и точками будем менять форму, пока наше заполнение не будет похоже на первоисходные. Однако не обязательно придерживаться именно этой формы, потому что это примерный дизайн он выполняет просто показательную роль. Нажимаем выделить клавишу X, то есть снимаем выделение. Выбираем второй элемент. И также задаем длину хорды и плотность. Плотность у нас будет 2,5. Клавиша Enter. А длину хорды придется укорачивать. Плотность маленькая, поэтому мы будем уменьшать значение. То есть плотность будем увеличивать. Если надо подогнать более точно форму, или она не соответствует ожиданиям. Нажмем клавишу H. И за точки эту форму подгоним. Проходим вверх. Выбираем последний элемент. Покрутив колесико приближаем. Задаем плотность. Начнем опять 2 и 5. Клавиша Enter. Изменяем хорду. Также изменяем плотность, Щелкаем в стороне. Клюв. Выполняем мануальными стежками. То есть как сделаем уколы, так клюв и будет выглядеть. Выбираем мануальные стежки. Делаем укол в начале, в конце. Опять в начале следующей стежка, В конце. И в конце. Клавиша Enter. Выделяем. Покрасим красный цвет. Построенный дизайн сохраняем в формате EMB. То есть потом этот дизайн можно будет корректировать, носить изменения, дополнения, дополнять другими дизайнами, встраивать другие дизайны и выполнять другие действия. Для этого мы проходим файл, сохранить как Формат EMB, оригинальное имя, например L1, выбираем место, сохранить. Нажимаем кнопку экспорт машинного файла, проходим нашу папку, формат DST, выбираем имя, например L1, сохранить. Открываем новое окно, выбираем файл. Выбираем импорт вышивки. Проходим папку, где содержится дизайн, который мы только что сохранили. В формате DST выделяем параметры. Снимаем галочки, объекты и автосоединения. Соглашаемся. Открыть. Теперь у нас лебедь выполнен мануальными стежками. То есть нет ни настроек, нет ни форм. Нажмем клавишу 0, клюв у нас будет красным, а зеленый временно будем считать, что это белый. Отключаем объемный просмотр, выделяем шею, нажимаем клавишу H. Добавляя точки нажатием левой клавиши мышки, мы сдвигаем элементы, приближаем Следующие. Где нужно добавляем, где нужно удаляем. Клавиша нолик. Теперь близко лежащие точки сведем в одно место. Чтобы они располагались равномерно. Для сокращения ручной работы. Эту часть в область потяну точки, можем подправить. Выделяем нижнюю часть и также сводим. Включаем объемный просмотр нажимаем клавишу 0 теперь переводим мануальные стежки в строчки для того, чтобы вы могли параметры строчки настраивать в зависимости от исполнения, но сначала мы избавимся от излишних протяжек Для этого отключим объемный просмотр протяжки, которые при преобразовании Стану строчками. Нам это не требуется, поэтому наберем и дизайн, автоначало, конец, снимем галочку. Согласимся. Это протяжка это, мы ее удаляем. И синяя. Также удаляем. Все объекты сразу перевести в строчку не получается. Поэтому мы можем выделять один объект правой клавишей, конвертировать в строчку. Или можем выделить и нажать два раза клавишу F8. Видим, как значок поменялся и объект превратился из мануальных стежков в строчки. Выделяем следующий, два раза клавишу F8, следующий, Два раза клавиша F8. Включаем объемный просмотр. Наблюдаем, что дизайн выполнен строчками, которые имеют длину стежка 2,5 мм. 2,5 мм для вышивки компьютерная. Нормальная величина. Если мы будем выполнять вручную, листки слишком короткие. Поэтому мы можем выделить все Ctrl-A. Изменить параметр, например, 12 мм Клавиш Enter. Теперь промежуточных проколов будет меньше. Сейчас же мы покрасим дизайн в первоначальный цвет. Например, лебедь должен быть у нас белого цвета. Клюв будет красный цвета. Покрасим экран монитора. В черный цвет. Опять отключим объемный просмотр. Включим дизайн. И установим автоначало-конец из центра. Это необходимо для того, чтобы дизайн корректно вышивался на вышивальном автомате. Соглашаемся. Включаем объемный посмотр. Если нас все устраивает, мы сохраняем дизайн под оригинальным именем в формате EMB. Вводим оригинальное имя. Сохранить.